насколько на нас влияют новые технологии. Мы же понимаем, что остановить это нельзя. В кармане у каждого ребенка находятся гаджеты каждого, разного сорта. Двухлетние дети управляются с планшетами так, как их родители, может быть, могут, но их бабушки, при этом молодые бабушки, они уже не могут этого сделать. Это каждый из нас может это пронаблюдать. Это ясно, что растет другое поколение, у него даже есть название, поколение Google. И это люди, которые не переучивались на цифровую жизнь, а они уже родились в цифровую жизнь. Они даже не знают, что есть другая. Это несет с собой плюсы, это несет с собой минусы. Но плюсы всем понятны. Огромная скорость коммуникации, возможность выйти на любую информацию, попасть в любой музей мира, не вставая с дивана, в любую библиотеку мира, смотреть любые фильмы, смотреть онлайн-курсы, онлайн учиться виртуально, дистанционно в лучших университетах. То есть плюсы бесспорные, о чем там говорить. Но есть крупные минусы. Компьютерная зависимость относится уже относится к числу заболеваний. Мозг людей, которые без остановки сидят в виртуальной среде, если его сканировать серьезными приборами сделать томограмму например функциональную магнитную магнитный резонанс проверить или там еще каким-нибудь способом разные способы есть вот то в ситуациях тяжелых мы можем увидеть в мозгу такие же нарушения какие есть у наркозависимых и алкогольно зависимых людей вы только подумайте то есть у них мы наблюдаем ухудшение серого и белого вещества Ухудшение работы мозга по сценарию вообще зависимостей. Билл Гейтс, как вы понимаете, человек, который понимает, что делает, разрешает два часа Wi-Fi у себя в доме. Его дети не сидят постоянно в виртуальной среде, потому что Билл Гейтс понимает, чем это чревато. Не важно, Билл Гейтс или кто-то другой, важно то, что в серьезных школах Западных, думаю, что и в наших в серьезных школах. Я имею в виду не, не в общих, а в таких более узких гаджеты запрещены. То есть ребенок может получить к ним доступ, ребенок или подросток может получить к ним доступ на ограниченное время, скажем, вечером, я не знаю, там, с 8 до 10, условно говоря. Вот и все. Все остальное время он должен думать не с помощью единички налей а с помощью своей нейронной сети, которую нужно развивать, читая сложные книги, смотря сложные фильмы, слушая сложную музыку. Все зависит от того, кем вы хотите быть или кем вы хотите, чтобы были ваши потомки или подопечные. Если просто стадом, тогда на здоровье. Каждому дать гаджеты, и пусть они с ними ходят, и в них и живут. Если вы хотите, чтобы это были сложные люди с интересной внутренней жизнью, соответственно, вообще с интересной жизнью, то тогда планку нужно поднимать. И это должна быть не книжка, в которой комиксы, а книжка, которую очень трудно читать. Потому что чем труднее работа, тем лучше ваша нейронная сеть. Вы настраиваете ее по другой шкале – Значит, вот каковы ваши претензии. Если вы претендуете на то, чтобы быть человеком высокого ранга, тогда один образ жизни. А если вы не претендуете на этот ранг, тогда ваше дело. Тогда не удивляйтесь. Потом не удивляйтесь. Вот этого я нам всем и желаю. Вовремя опомниться и не забывать, что мы не устройства, которые употребляют гамбургеры и пепси-колу а устройства, которые предназначены для жизни высокого полета.